Здравствуйте, меня зовут Таисбаева Карлагаш, я дизайнер и декоратор интерьеров. Как эстетка, как минималистка, я преобразовываю жилища людей в комфортные, суперсовременные пространства. В этом жилом комплексе находится моя квартира. Я здесь и заказчик, и исполнитель. В этой, в этой, в этой квартире очень много разных интересных идей, которые вполне возможно вы возьмете себе на заметку.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 Конечно, там будут шторки, там, ну, будет все для того, чтобы здесь наслаждаться природой, этим чистым воздухом. А теперь спускаемся ко мне на третий этаж, и я вам покажу свой проект. Это моя квартира. Квартира дизайнера. Хотя она очень маленькая, всего 35 квадратных метров, но в ней находится все, что нужно для комфортной жизни человека. Начинается с прихожей. Здесь есть место, где вы можете присесть, разуться, раздеться. Здесь шкафы, в которых можно снять одежду. И эти шкафы продолжаются вдоль всей квартиры. И в них находится вся система хранения. Она начинается с прихожей и заканчивается кабинетной зоной. И здесь я применила... Очень интересный декораторский прием. Квадратура всей площади читается по полу, поэтому чем больше мы ее освобождаем, тем больше кажется этот объем. И помимо того, что я приподняла эти шкафы над уровнем пола на 30 сантиметров, я еще и сделала подсветку. хранения я применила тоже еще один декораторский прием это ручки которые идут во всю высоту они зрительно позволяют увеличить высоту помещения они легкие при открывании здесь пушап, здесь ручки глубина небольшая но она достаточно библиотечная зона одетая в дерево компактно удобно функционально В квартире с небольшой площадью в 35 квадратных метров я позаботилась о своем рабочем месте. Это кабинетная зона. Она маленькая, но здесь есть все, что нужно. Компьютер, принтер, система хранения, ящики для хранения мелочей и удобный стачок. Основное пространство этой квартиры. Мягкий белый диван, сделанный из итальянской кожи. Выполнены по моим чертежам. Обратите внимание на высоту этих ножек. 22 сантиметра. И это мой прием, который позволяет приподнять мебель и тем самым увеличить зрительно площадь квартиры. А теперь мы переходим в кухонную зону здесь длинный длинный стол, который тоже сделан по моим эскизам и над ним это великолепная лампа за этими белыми фасадами скрывается все, что нужно здесь и холодильник, и системы хранения и посудомоечная машина, системы хранения индукционная варочная поверхность, двухкомфорочная Духовка, стиральная машина, два в одном. Это очень важно для таких маленьких квартир. Система хранения, подсветка и обратите внимание на поверхность рабочую. Меня зовут Александр, компания «Сторон Казахстан». Наша компания является инклюзивным дистрибьютором по продаже данного материала по Казахстану и Центральной Азии. Там материал очень легкий и прост в уборке, соединяется в дешевное. Его можно использовать не только как рабочую поверхность столешницы, но и как раковины, как настенные панели и фартуки. Наш материал полностью сертифицирован, рекомендован к использованию в детских садах, в медицинских учреждениях. И мы даем, предоставляем гарантию нашим покупателям сроком на 15 лет. Спальня. Спальня-капсула. На очень маленьком пространстве я разместила кровать на подиуме. При необходимости можно поднять кровать и на, в подиуме в самом находится тоже система хранения. Здесь шкаф, здесь полки для книг, для телефонов, здесь освещение сложным, со сложным сценарием. И здесь еще телевизор. Это очень комфортно и очень удобно. Помимо этого я хотела сказать, что здесь автономная система вентиляции. Свежегорный воздух круглосуточно. А сейчас я вам покажу самую мою любимую комнату. Это душевая. За этой большой-большой зеркальной дверью очень интересное пространство. Включаю свет. Здесь интересная подсветка, вытяжка. За этой стеклянной панелью душевая кабина. Она достаточно большая и просторная. Здесь я применил рельеф, который обычно берут на кухню. Здесь у меня два вида душа с тропическим ливнем. И я очень люблю прямоугольные вещи. В том числе унитаз и раковина. Они прямоугольные, они такие мужские, строгие. Керамогранит, который я использовала под срез камня, натуральный срез камня. Помимо всего, здесь у меня панно из стабилизированного мха. Это всегда украшает и всегда это, это красиво. Представьте, в этой маленькой квартире 35 квадратных метров есть еще и лоджия. Около трех квадратных метров. Пойдем посмотрим. А это пространство лоджии, где можно подышать свежим воздухом, насладиться этим вкусным-вкусным ароматом, выпить чашечку кофе и помечтать. Посмотрите, какое кресло я повесила на эти цепи. Здесь так комфортно, здесь так классно. Хорошо. Главным композиционным центром этого пространства является этот шедевр, написанный Оскаром из знаменитым, всемирно известным художником, моим другом, который понял мою задачу сделать эту сложную композицию, и я горжусь. Этой дружбой горжусь, этой картиной смысловой, глубокой, сложной. Это чудо в этом пространстве.